Да. Всем добрый день еще раз, сегодня у нас с вами 21 марта, всех поздравляю с днем весеннего равноденствия, пользуюсь случаем, сегодня у нас да. природа точно поворачивается уже на лето, вот и я думаю, что мы тоже с вами все повернемся уже в цветение, обновление и рост, Сегодня у нас с вами встреча посвящена новинкам, которые у нас есть, которые пришли. И сегодня мы, мы очень просим и хотим услышать мнение нашего профессионала, человека, который работает в косметологии. Марина, скажи, сколько лет? 10-11. 11 лет. Профессиональный косметолог. И поэтому Ну не сметолог, на... эстетист я поправляю всегда. Сметолог, эстетист отлично, спасибо. Вот, кстати говоря, начнешь с того, что расскажешь вообще, то есть если это важно, то есть, какой смысл в это закладывать? Мы же как бы не знаем всех вот этих тонкостей, нюансов, а было бы очень интересно. Вот. И поэтому очень хотелось бы услышать, Марин, твое профессиональное мнение по поводу того, тех новинок, которые к нам пришли. В частности, мы сегодня поговорим, поговорим про бустеры. И вот если у вас будут какие-то вопросы, если у вас будут, то есть что-то вы хотите спросить, вы прямо включаетесь и спрашиваете. У нас такой свободный формат в процессе, то есть как в формате разговора, общения, вопросов, ответов. То есть нет какого-то такого жесткого регламента. Марин, передаю слово тебе. Спасибо. И если немножко расскажешь о себе, о своем опыте и почему приставка эстетиста очень важна, вот я буду тебе очень благодарна. А потом перейдем уже к теме наших новинок. Я рада всех приветствовать, девочки. Почему я всегда поправляю? Вообще косметолог – это профессионал, там специалист, у которого есть высшее медицинское образование. Понятно, да? Те, mm -hmm. которые закончили медик и прошли именно специализацию на косметологию. Mm -hmm. А эстетист – это человек, у которого, допустим, среднее медобразование. У меня просто курсы медсестры, поэтому я не имею права делать инъекции, но все остальное я имею дело, ну, право делать кодовые процедуры, пилинги. Ну, вот как бы вот uh -huh. в основном вот этим отличается. Uh -huh. Хотя uh -huh. я знаю, что такое <сих> инъекционное, и занималась этим. Но только своим близким, родным и близким, я все говорю, подругам, на дочерях <сих> тренировалась. Поэтому, девочки, конечно, новинки пришли шикарные. Вот хочу сказать. Все четыре. Сегодня остановимся на бустерах, потом, может быть, поговорим и на следующий раз, и про крем и масло. Что я хочу сказать про бустеры? Меня, конечно, очень, ну, даже вот удивило или порадовало, не знаю, как правильно сказать, концентрация и бустера, и гиалуроновой кислоты, вернее, ретинола, который входит в бустер с ретинолом. И концентрация гиалуроновой кислоты, который, ну, как бы заявлен, 4%. Вот я так поняла, исходя. Ну, давайте поговорим сначала про бустер с ретинолом. Ну, если кто-то попробовал, мы с вами пообсуждаем, что вы почувствовали, что не почувствовали. Если не попробовали, может быть, дам какие-то рекомендации, чтобы ну, более комфортно ваша использование было вот. ну, что такое ретинол ретинол а Оле, мы все знают а можно, руку тянет. Да. можно да? сначала вообще что такое бустер вообще что такое бустер чтобы... вообще, что вообще такое бустер вообще бустер в косметологию пришли пришел он вообще как бы новый такой компонент он даже продукт он пришел как всегда с страны Азии у нас это из Кореи это продукт, который усиливает действие основного ухода или ускоряет. В том смысле, вот перевод с английского дословно, будем так говорить. И в косметологии он всего 5-7 лет. В том смысле, это вот, ну, можно сказать, вначале вообще его использовали только чисто в косметологии, в том смысле, в салонах. И потом вот буквально, может быть, года 3-4 его стали вводить как бы в домашний уход, потому что это считается очень-очень такой концентрированный продукт, и использовать его надо уме умело, потому что иногда вообще использование ретинола может больше навредить, чем принести пользу. Хотя ретинол считается, ну, вообще витамин А, вот давайте, на, откуда вообще ретинол взялся, да? Это производная витамина А. Мы все знаем, что витамин А – это у нас мощный антиоксидант. Он вообще используется, ну, как бы он нужен для образования всех тканей в организме. Вот абсолютно всех. Естественно, и для кожи нашей он очень вообще незаменим. Поэтому вот это производная витамина А, Почему ее сделали? Потому что витамина он очень неустойчив вот к окружающей среде. И поэтому сделали специальные формы, которые как бы более устойчивые. И они отвечают именно ну, для, за омоложение кожи. Против пигментации работает. Я тут тебе сделала небольшие это... Ну, как бы пометки, чтобы вот прям по ходу пойти, чтобы понятно было, в каких случаях надо использовать вот этот бустер, потому что если вы видите клиента и видите, в каком состоянии у него кожа, вы сразу же можете понять, нужен бустер ему вот с ретинолом, или может все-таки обойдемся только бустером с галуроновой кислотой. А потому что ретинол... Да, как... А как определить? Бы, да. Здорово, а да. вот мы сейчас и будем определять. Вообще, кому показано, а кому вообще противопоказано. То том смысле, вот те противопоказания, которые у нас есть в бустере в инструкции, это такие, как беременность, там, кормление грудью. Это, ну, это вот однозначно, этим людям мы не назначаем, но у нас есть и клиенты, у которых есть какие-то проблемы. И скажу, почему. Вот про бустер именно с ретинолом. Вообще ретинол – это очень маленькая частичка, очень мал маленькая, которая проникает глубоко в дерму, прям до... Ой, это, глубоко через эпидермы прямо до дермы, можно сказать. И я, когда делала пилинги, ретиноевые пилинги, вот у меня клиенты приходили, девочки, у них не только кожа облазила, у них и в носу, и в ушах, в том смысле... Вот везде и во рту. Вот вы представляете, какой силы <смех> действия вот ретинола. И получается, что мы, вот нанося бустер, мы можем предположить, что у нас же это все в кровь идет, а кровь у нас ну, <смех> разносит это вещество по всему организму. Поэтому если у нас ретинол обладает мощным отшелуш... отшелушивающим свойством, то он не только на коже это делает. Вот. И вот <смех> вещество, которое вот, ну, заявлено в бустере вам, вот прямо тут записалось, сфирулайк, лайк. он вообще, это разработка буквально вот недавно ученых. Для чего? Для того, чтобы вести ретинол к нашу кожу, они его поместили в капсулу, и эта капсула как бы дозированно выдает вот этот ретинол нам в, орга ну, в организм, вот в коже. И получается, что вот от ну, как бы этим мы предупреждаем какие-то побочные эффекты от использования ретинола. В первую очередь это шелушение. Хотя, хотя, потом расскажу, я на себе уже попробовала ретинол. Ну, может быть, кому-то, ну, как бы, мы ну, поговорим об этом. Вот. И за счет этого, ну, как бы они говорят, что он менее опасный. Но 2% ретинола – это вообще э, самая высокая концентрация, допустимая в косметологии. Ну, в том смысле, в кремах, в домашнем уходе. Это самое высокое допустимое. Вообще ретинол использует от 0,01%. И вообще, вот я просто посмотрела ну, косметологию вот, Кореи: у них домашний уход не больше 0,5% разрешено. Ну, как бы в крема в сыворотку 1%. Представляете, а у нас в два раза больше. Поэтому если начать пользоваться вот ретинолом чаще, то можно, во-первых, и эффекты лучше получить, честно, но можно и навредить. Мы с вами разберем, когда можно, когда нельзя. Вот. Но мас... еще два масла входят в ретинол. Это миндальное и масло пен пенного пенного, пенного, чего там пенного сейчас, но они тоже смягчают действие вот этого ретинола, смягчают. Но они также являются антиоксидантами, оба масла, и поэтому они вот усиливают действие, оксидантные действия вот этого бустера. Вот. так Давайте вот посмотрим, на что влияет косметика с ретинолом. Она вообще обладает очень широким спектром. Во-первых, это уменьшает количество и глубину морщин. Но вообще, вот в начале, когда только ретинол был открыт, ну, в смысле, его когда ну, как нашли, говорили о том, что он уменьшает только мелкие морщинки. Работает вот очень хорошо с мелкими морщинками. Но наши... Ученые не стоят на месте, они все время ищут, ищут, ищут. И вот сейчас вот эти бустеры, они позволяют уже уменьшать не только мелкие морщинки, но и глубокие складки, такие как носогубные складки, да. И у нас же мы знаем, что у нас же есть два типа старения. Это мелкоморщинистая, это сухая кожа и крупноморщинистая, это чаще всего это жирная кожа, у людей, у кого комбинированная жирная кожа. Вот. И поэтому сейчас, используя вот этот бустер, можно ну, давать его и клиентам, у кого ну, крупноморщинистый теплица. Он также увеличивает плотность кожи. Вот за счет того, что вообще механизм какой, когда у нас кожа ну, омолаживается да, за 28 дней. Это молодая, это девочки 25 лет, ну так, плюс-минус. После 40, уже после 50, это 45 дней. Ну, в том смысле, мы понимаем, что 28-45, вроде разница большая, но это, девочка, так оно и есть. Ну, естественно, зависит от того, и как клиентка ухаживает за лицом. Все, все ну, как бы, относительно. Ну, будем так говорить, что... Когда ретинол попадает в клеточку, он заставляет ее быстрее как бы, проживать вот свой, ну, свой ход от базального слоя и до эпидермиса, до рогового слоя. В том смысле, вот за счет вот на это и влияет, вот на скорость прохождения вот, ретинол. И получается, чем быстрее, тем у нас и плотнее кожа становится. Почему, когда у нас в молодости быстрее кожа, эта клеточка обновляется, у нас кожа плотная, тугорт есть, а когда с возрастом, да, у нас уже происходит опускание, да. Мы говорим, лицо поплыло, Так, дальше. Ускоряется процесс регенерации. Так как, в том смысле, вот какие-то мелкие трещинки бывают. В том смысле, вообще ретинол очень хорошо используется в лечении дерматитов и псориаза. И даже вот если у клиента есть эта проблема, мы, вот, мы вроде и знаем, что можно назначить ретинол, да, но с другой стороны с этими людьми вот надо очень аккуратно, потому что вот у них... Почему вот и дерматит, и вот этот самый псориаз, в том смысле у них вот клетки, они как бы застывают, и они не отшлушиваются у них. Вот за счет этого, и у них как бы кожа плохо дышит, и вот все связано. Нету кислорода, нет обновления внутри. И получается, как бы ретинол помогает вроде отшлушить то но надо быть очень аккуратными, чтобы не навредить. А то мы можем просто вы, вызвать, наоборот, еще более раздражение, и тогда ну, клиенту не понравится это. Как бы он скажет, вот вы мне одно предлагали, а на самом деле получилось другое. Так, осветление пигментации. Вот я просто буду сразу же как бы, какие-то советы давать вот по каждому пункту. Вот смотрите... Пигментации у нас бывают разные. бывает и на самом деле мы на солнце, ну, долго находимся и как бы такие пятна. Пигментация бывает как бы старческая мы еще ее называем, когда уже с возрастом у человека, ну у женщины начинают какие-то гормональные сбои и, ну как бы вот на фоне этого вот эта пигментация образуется. У молодых пигментация очень часто образуется, когда они беременные. Это тоже связано все с гормональными изменениями. Вот. Поэтому, если вот вы видите ну, такую пигментацию, да, вот этот бустер очень хорошо будет работать, но здесь надо подключать еще нашу сыворотку с витамином С. И так... И вот и крема брать тоже, которые хорошо работают с пигментацией. Ну, можно даже тоже жемчужную серию, да, у нас, у нас, прямо она да, как, или крем для осветления. То смысле, мы должны комплексно, под, комплексно подходить вот к решению каких-то проблем. Если вот мы говорим, что она хороша с пигментацией, ну, вот один бустер, он, ну, не так, может быть, сработает, как если мы подключим весь пигмент ассортимент, который есть у нас в компании, вот. И вот сразу же совет: как лучше наносить? Вот в этом случае можно ретино, бустер с ретинолом нанести точечно, прямо на пигментацию точечно, дать ему впитаться. После этого его добавить в крем, в крем и нанести. А утро, утром. утром мы используем сыворотку и крем. То есть ретинол мы наносим только вечером. Да? Ну, в том смысле, ну, это и в инструкции написано, что вечером. И обязательно мы используем, вот почему крем осветляющий, потому что там есть SPF 15. В том смысле, когда используем ретинол, мы всегда используем SPF. Ну, 15 у нас, 30, к сожалению, нету. Но я считаю, что если человек недолго находится на улице, то и 15 достаточно будет. Но если человек, конечно, идет куда-то загорать там, ну, в этот период вообще я считаю, что в летний период надо ну, про, с клиентом оговаривать, когда можно использовать вот этот наш бустер, бустер с ретинолом. Потому что я говорю, можно... Не только убрать фигментацию, а она спровоцирует, и фигментации еще больше будет. Так, дальше. Так, ретинол у нас очень хорошо работает с проблемной кожей, да? с кожей с акне. Но, девочки, вот насколько нас всегда учили, вообще использовать продукт ретинола можно, когда у нас первой-второй степени акне. Если уже больше 3-4, там уже используются уже, ну, другие средства. Здесь можно ну, как бы немножко ну, навредить, чем помочь. У кого вот, если вы видите, что прямо у человека там ну, живого места нет, ну лучше отправьте его к дерматологу, чтобы он ему вот на этот период выписал какие-то более действенные ну, препараты, чем наш бустер. И это будет боль. А потом, когда вот у него пройдет вот эта острая фаза, вот тогда быстро хорошо будет работать. Он хорошо работает. Во-первых, он сужает поры у нас, если кожа жирная и комбинированная. Он хорошо работает. После окне проблемами у нас часто бывают такие маленькие, мелкие рубцы, тоже, наверное, замечали у молодых людей, бывает потому что неправильный уход был, и они очень часто давят. Я все время говорю, девочки, давить нельзя угре. Запомните, если уж вы хотите побаловать свои ручки, то возьмите стерильную иголку, проткните, и чтобы оно вот само вытекло. Тогда есть гарантия, что после вот удаления этого угорька не будет никаких рубцов. Но у нас руки иногда чешутся, мы просто берем и выдавливаем. При этом мы рвем кожу, рвем. И после этого, естественно, она заживает, и получается там мелкие-мелкие вот рубички такие. Вот ретинол, конечно, работает хорошо с этой проблемой. Потом застойные пятна. Вот очень часто, наверное, если вот есть клиенты, у кого была вот угревая сыпь, и после этого у них такие застойные пятна, такие синюшного цвета. Конечно, у женщин... Ну, у девочек может менее заметно, потому что мы камуфляжик нанесем на лицо, и у нас не так заметно. А вот у молодых людей, вот у молодых людей очень часто видно, что вот, особенно переходный возраст у них вот с этими горьками всегда проблемы. Так, так, хорошо. Ну, за счет того, что уже сказала, ретинол имеет хороший отшелушивающий эффект, он хорошо работает с рельефом кожи, он хорошо его выравнивает. Поэтому это ну, тоже... Но смотрите, если, конечно, у женщины... Ну, я не знаю сейчас... Ну, часто кто ходит к косметологу, я все время говорю, ну, раз в месяц, вот, девочки, ну, не пожалейте денег, сходите, просто косметолог вам сделает уход, вот даже чистку, просто вот у меня есть клиент, который просто ходит на чистку. Вот они пользуются нашей косметикой, и у них лицо прям вот идеальное, но они просто приходят побалдеть, просто расслабиться, и просто в, космет, ну, в косметическом кабинете чистку сделают по-другому, вы так дома не сделаете. Вот. И после этого и наши препараты будут ну, лучше работать. Вот. И я никогда ну, не отговариваю клиентов, которые, которые я даже не к себе забываю. Вот ну, у меня есть очень много клиентов, которые в других городах. Вот они начинают говорить, я говорю, так вы просто себя побалуйте. Сходите к косметологу. Ну, чистка не, ну, в пределах двух тысяч, наверное. Можно вот себя полюбить. И один раз в месяц, позволить себе ходить. Просто в косметическом кабинете как бы запускают процессы. Вот. Ну, что у нас тут еще интересно? Ну, он также влияет на упругость и эластичность кожи. Кстати, он также хорошо у нас PH кожи удерживает и увлажнение. В смысле вообще вот ретинол относится ну, к компоненту, который очень хорошо увлажняет кожу. Вот. Ну вот, как бы, наверное, про ретинол, я не знаю, если есть вопросы, девочки, давайте, или я сейчас про гиалуронку поговорим, про бустер с гиалуронкой, а потом... Я могу ответить, как правильно составить программу, если у кого-то будет. Или ну, просто расскажу с кем. Есть вопрос, Марин. Давай, Наташа. Как раз новый. Я услышала, но все равно хочу уточнить. Вот он у меня есть, я начала им пользоваться. Uh -huh. Конечно же, сразу обратила внимание на свои проблемные точки на лице, и решила, значит, побыстрее <смех> все эти задачи решить. Вот, то есть меня волнует. Сейчас я услышала, что вот эти носогубные, глубокие, которые у меня, они, в принципе, они, ну, такой у меня с, это, структура лица, они у меня были, mm -hmm. да? С ними тоже можно справиться, но меня больше волнует. Первое, это я увидела, что у меня как-то резко в одно время стали морщинки увеличились под глазами, да? Причем нельзя. Не вот такие... да, притянул сейчас... на глаза, Нельзя. Секунду, да, вот это я увидела вот видела. И потом еще вот здесь у меня вот не, не вот эти носогубные, а вот здесь ниже, знаете, вот уже старческие появились. Причем такие какие-то, как будто бы разрезали, вот мелкенькие такие, да, вот здесь. Mm -hmm. Я стала наносить сюда, правильно, как точку сначала сюда, потом я наношу крем, у меня вот это тэка, mm -hmm. как бы сверху наношу, да. Но эффект, скорее всего, увижу не сразу, да, получается? Вот сколько да, минут... да. Я сначала... Ну, вот смотри, это... Наташа, да, ну, и, и все девочки, смотрите. Вот я его взяла, ну, я как бы знакома с бустерами и знаю, и как бы я себе и пилинги как бы делаю, и я подумала, что у меня кожа готова к бустеру, не... Вообще у нас есть ну, в косметологии, сейчас вам скажу, как это называется правильно, так, сейчас. Существует понятие лестница ретинола. Ну, в том смысле, это вы своим клиентам будете рассказывать. Но здесь вы уже, вот, вы когда сами попробуете, вы своих клиентов все равно знаете, и как бы можно будет просто, исходя из своего опыта, уже, смотреть, ну, как бы давать рекомендации. Вообще у нас есть, подразумевание постепенное увеличение регулярности первая вторая неделя раз в три дня третья четвертая неделя раз в два дня и с пятой недели каждый день но я хочу сказать что вот два ретинола это вообще много много поэтому вот эта лестница как говорится у нас Ретинола, она обычно, ну, как бы вот один, полтора, полтора процента – это тоже очень много. Я просто смотрела, у меня в домашнем уходе профессионалки нету двух процентов ретинола. У них там вот один процент. Поэтому вот мы даже из этого можем сказать, что первые две недели, может быть, и раз в неделю ну, достаточно будет клиенту попробовать. Во-первых, если вы… Спросили, если только клиент сказала, что у нее есть какие-то аллергические реакции на что-то. С этими людьми надо очень быть осторожными Потом есть люди у нас, у кого есть атопический дерматит. Вот, атопический, вот у кого есть, только вот, пускай им когда-то ставили. Как только вот или аутоиммунные какие-то заболевания у человека... Вот наш бустер, бустер с ретинолом нельзя. Как бы они не хотели себя омолодить, но с ними надо быть очень-очень осторожными, вот с этими клиентами. Потому что мы, говорю, можем ну, больше навредить, чем помочь им. Вот. Вот смотрите, и я начала пользоваться, я, во-первых, первый раз вообще нанесла, ну, первый день нанесла и утром, и, и сначала вечером нанесла, потом на следующий день встала, утром нанесла, вечером нанесла, и, на, и это получается, значит, на второе утро. В том смысле я подряд и утром, и вечером нанесла эти и стала наносить крем, и не поняла, думала, у меня крем стал скатываться. Я сначала, думаю, странно, до этого пользовалась кремом, ничего не скатывалось. Потом я поняла, что у меня произошло отшелушивание. Это вот с трех раз. В смысле, и я вот хочу вам сказать, вот вы, если даже вечером только наносите, вот каждый день вечером будете наносить бустер да, с кремом, вот я, ну, хочу сказать, что... Лучше его добавлять в какой-то продукт, в крем. Вот исключением только пигментация, и то точечная, если вот она небольшая и не на все лицо. Использовать как самостоятельный продукт его, ну, я не знаю. Если на себе попробуйте, попробуйте, Но шелушение точно будет, шелушение точно будет. Потому что если я добавляла по одной капле в крем, по одной капле, я как чистый продукт даже не использовала его. Ну, Мария, я хочу сказать, что я наносила, попробовала, э, шевушения точно не заметила. Но я делаю это делаю, ну, два, один раз в неделю, может быть, ну, не заметила точно. Я делаю всегда э, скраб ага с кислотами пилинг делая. Угу, поэтому угу. в принципе возможно я и не заметила но результат я вижу мне нравится но я хочу улучшиться. поэтому я вот капельку допустим наношу вот так вот да как обычно разнесу по лицу и потом сверху крем получается что я смешиваю или надо смешивать прямо вот на руке как вы говорите смешивать с кремом но, но я смешиваю на руке я беру лопаточку вот у меня лопат тоже такой же крем угу. Вот. Но я хочу сказать, что я прям почувствовала. Можно, знаете как, ну, пос посмотреть, взять немножко крема, немножко прям, вот утром, угу. и на начать вот такими круговыми движениями скатывать его на лице. И вот посмотри, если он будет скатываться, то, значит, то это шелушение. Значит, то, в смысле, шелушение. ведь да, это да. же не пилинг все-таки. Угу. А за счет чего-то же отшелушивание-то идет, омоложение-то. Оно в любом случае есть отшелушивание, в любом случае. Поэтому просто смотрите, вот кожа, если кожа сухая, с кожей сухой, вот как бы вроде и надо, что он и увлажнение дает, и это самое. вот с сухой кожей она просто чаще бывает аллергичная, чем жирная. Поэтому с ними точно начинайте, рекомендуйте им лучше с кремом. В том смысле, вы расскажите, как положено. А уж клиент, если возьмет и сделает как-то не так, по крайней мере, вы ему этого не говорили. Понятно, вот. спасибо. Вот, как-то как так. Еще есть по, там, по ретинолу? Давайте тогда, может, ретинолом. Марин, а по ретинолу такой вопрос. Ты сказала, что... Вот можно будет посмотреть на человека и сразу определить, нужен ему ретинол или нет. Ну, я не то, что прям вот... Ну, смотрите, если вы видите, что у человека поры открытые, uh -huh. точно ему нужно. Uh -huh. Если, вот я уже сказала, если вы видите после окна какие-то проблемы, вот маленькие рубечки, застойные пятна, это человеку точно надо. Uh -huh. А если вы видите вот сухую-сухую кожу, ну, прям вот видно, что она как пергамент, то здесь надо вот осторожно. Uh -huh. Если вы видите даже иногда, вот человек, ну, сейчас очень много вот в масках еще ходят, да, uh -huh. и можно вот, ну, увидеть, есть у человека как какие-то эти, ну, реакции, даже вот чувствительные, может быть, кожа. кожи. Вот они как поносили маску, у них все время здесь краснеет, и вот как, как шелушение происходит. Здесь вот тоже надо с такими людьми очень аккуратно быть. Uh -huh. Конечно, если у человека, ну, прям видно, что это толстая кожа, жирная, тусклая, конечно, наш ретинол прям замечательный. И он и цвет даст, потому что он все равно улучшает кровообращение. Вот наш ретинол, он, а если кровообращение улучшилось, значит, у нас кожа кислородом наполнилась. Uh -huh. Вот. Ну, здесь, я говорю, мы все, все равно своих клиентов как бы знаем. Вот я говорю, если прям вы видите с окна, прям вот обострение у них идет. Тоже этот ретино, ну, вот этот бустер нельзя прям вот в данный момент им назначать. Угу. Если вот первая и вторая эта стадия, я вам сказала, да, это когда буквально вот несколько элементов до пяти на лице. А вот есть прям вот... Живого, вот, особенно вот на щеках, вот, бываешь, встретишь, живого места нет. Uh -huh. то, вот, таким людям, с такими людьми надо быть аккуратными. Uh -huh. Это уже к врачам, это не к да. Ну, сначала к врачам, потом к нам, а потом к врачам. Uh -huh. <laughs> Вернее, сначала к врачам, потом к нам. Uh -huh. уже uh -huh. подбирать, вос восстанавливать, потому что все лечебные uh, препараты они очень часто пересушивают кожу. Uh -huh. вот. Еще что, И девочки? вопрос, но У меня вылетело из головы. Может быть, еще у кого-то есть по ретинолу вопросы? Оль, Папу. тебя не слышно что-то? Ну, наносим мы ретинол. Если вы в чистом виде наносите ретинол, то мы тогда очень хорошо просушиваем кожу после тоника. Да, мы же наносим. Вот. Естественно, вот я все время хочу остановиться на очищении кожи перед всеми уходовыми процедурами, то в смысле у нас должно быть всегда двойное очищение. Всегда двойное очищение. Пилинг, Наташа, ты хорошо, конечно, делаешь пилинг, потому что пилинг у нас, вообще все аха, кислоты у нас открывают путь. Я все говорю, сделали пилинг, девочки, открыли путь всем полезным веществам, какие есть у нас только в косметике, до самой дермы, можно сказать. Ну, насколько... Ну, заявлено, я все говорю. Если она заявлена, работает только на эпидермисе, она, конечно, в дерму не уйдет. Вот. Но вот наш эфтинол, конечно, он, вот именно бустер, он доходит до, прям до дермы. Не глубоко, но прям до нижних слоев эпидермиса, если быть правильным и точно. Потому что у нас в дерму заходят только инъекции. Так, ну что, в пойдем? Погоди, Оля там что-то говорит, но тебя Оля вообще не слышно. Вообще не слышно. Да? Во, во, сейчас слышно. Вот, сейчас слышно, Оля. Ага, а нет, сейчас опять не слышно. Вернись. Сейчас я добавил. Сейчас нет. Был какой-то момент. Тебя слышно было? Что ж такое-то? А сейчас? Ну, говори очень тихо, но слышно. Странно. <связывая> а, вот, доп... Держи микрофон у Кларта, держи микрофон. Да. Вот вот, например, такой вопрос. Мы так приблизительно определили, или, например, клиент знает про бустеры, очень-очень хочет попробовать, и вот нам надо понять, подойдет ли ему этот бустер, потому что я слушала и Анжелу, Анжелику, что действительно это очень нужно аккуратно, что это очень серьезный продукт. Вот. И, и раз в неделю, да, даже первое знакомство с ним раз в неделю, с кремом, правильно я понимаю? Mm -hmm. Да. Нет, только yeah. смотри, мы вообще тестируем, мы можем протестировать. Как? Если у тебя есть бустеры, ну, но если мы продавцы, мы, конечно, бустеры для себя открываем и сами попробуем, чтобы быть как бы рекламой этих бустеров, просто по капельке наносишь вот сюда, локтевой сгиб ну, локтевой сгиб, потому что у нас здесь самая нежная кожа и человек ходит. Если он сутки проходил, у него нет ничего, значит ему можно предложить. Но, но если у человека какие-то есть аллергические проявления, они у него буквально прям сразу же проявятся. То есть, значит, первая наша рассказ и встреча с клиентом, это мы тестируем на локтевом сгибе, да? Если <связываем> да, да, да. Если человек вам и говорит, что понимаю, у него есть какие-то проблемы аллергического характера. Нет проблем, если, ну, как бы нету проблем. Но если, нет, ну, смотрите, если вы видите, что, ну, человеку как бы можно порекомендовать этот бустер, но ему, и он хочет прям купить. Ну, пускай он купит, но только его предупредите, что все равно первый раз, раз в неделю он пускай попробует. Не Оля, поняла. понятно? И вдруг поняла, но а вдруг он ему не пошел. Да? Вот это я уже дальнейшую стратегию, да? То, ну... ну, девочки, здесь как? Если клиент нормальный, он просто дарит этот, или подружке, или кому-то из родственников. Если ненормальный, он претензию вам. Ну, я в такой, если мне претензии предъявляют, мне легче забрать и вернуть деньги. Все поняла. Значит, надо быть сначала на себе проверить хорошо, а потом уже предлагать. Ну да, да. И, ну, да. просто есть разные люди, которых даже э, э, у меня, вот, например, я пользуюсь нашими, нашей косметикой всей, у меня все нормально, Ну, но, как я говорю, я толстокожая, никаких реакций таких нету, но клиенты говорят, ой, у меня и там щиплет, ой, у меня и там щиплет. Поэтому, ну, да, да, да. Очень да. серьезный продукт. И второй вопрос, то, что, например, такую сделали концентрацию, 2%, это круто вообще? Это круто? Это круто. Ага, это то круто. Это, то есть это у, у, очень сильное омоложение получается. Да, да. Ну, вот, когда концентрации меньше, мы, мы вообще клиенту говорим, что результат вообще хороший результат, будет через 6 месяцев. А, когда а здесь, да, здесь реально, что результат мгновенно может быть, конечно, вот он. Ну, недолгосрочный, но мгновенный, как Наташа говорит, да, она видит его, что ей нравится, все хорошо. Я сейчас, девочки, говорю не про нас с вами, а про клиентов, которым мы будем предлагать этот бустер. Поэтому вы должны как бы учесть все вопросы, что вот они первый раз использовали, у них, может быть, и вот наносит крем, и у них крем скатывается. Это не крем скатывается, это скатываются частички, которые у нас отшелушились вместе с кремом, потому что вот я пилинг, когда делаю, я прям проговариваю это. Вот на третий день у вас будет шелушение, берете крем, наносите его и круговыми просто вот впитывайте и убирайте вот все эти клеточки ну, роговевшие кожу. Вы и здесь также должны, потому что реакции у, у всех по-разному. У всех по-разному будет. Все, спасибо. У понимаю. кого еще? Поняла, Оль? Марин, а я хочу уточнить. Получается, что в процессе использования ретинола, скорее всего, шелушение будет как нормальная реакция. Я правильно понимаю? Да, Да бывает шелушение бывает покраснение uh -huh. в том смысле если человек начинает вот, понимаете у нас мы клиенту говорим так но ну, я сама такая вот я вот говорю пилинг сделала бы ходить нельзя uh -huh. Но я иду я я знаю что со мной будет uh -huh. понимаете то смысле я знаю что со мной будет я, я в бане, во-первых, отшлушусь так, что-й-й, и буду три дня ходить с красным лицом. Uh -huh. Все. Но клиенту-то я же этого не скажу. Я ей строго-настрого буду говорить. После пилинга нельзя неделю ходить в баню, в сауну, греться, спортом заниматься. Потому что у нас ну, идет вот это кровообращение, естественно, это все усиливает действие вот этих препаратов. Так что вот про это тоже надо как бы знать. Ну, это же, наверное, после косметологического пилинга, да, то есть имеется в виду? Ну, понятное дело. Если мы да. нашим гелем сделаем пилинг, это же не значит, что нам нельзя... Ну, у нас есть люди, которые вот это ахакислоты берут в баню и моются им. Ага. Вот в бане нельзя мыться этим. В том смысле... Я такая. Вот. И... Ну, хорошо, вот ты нанесла и, может, сразу смыла. А у нас да. есть клиенты, которые, если подержат пять минут, все, они выйдут с красным лицом, и, и возможно, будет шелушение. Да. У нас же кожа у всех разная. Да-да-да. Вот. Ага. Также сделать сразу же вот этот пилинг, вот, допустим, и нанести этот бустер вот в чистом виде. На следующий день точно шелушение будет. Угу. ну, не у всех, но оно может быть. Uh -huh. Поэтому я говорю, вы просто, вы можете просто поэкспериментировать. И так, и так. В том смысле, вы на, как бы на собственном опыте будете знать, чтобы клиенту сказать, потому что он начнет спрашивать вас: а можно вот я так сделаю? А можно я так сделаю? Я все говорю: конечно, вы попробовать можете все. Я не могу вам запретить. Я вам говорю так, как положено. Uh -huh. Да? Мы ведь скажем один раз в неделю, а человек может каждый день начать. А через неделю у него.. Ну да, нам же надо быстрее. Да. А через неделю у нас может быть где-то шелушение. Мария, оно, знаете, есть... как еще, я сейчас просто скажу, ага. шелушение можно, вот оно может быть неявно. Вот просто неявно. А просто вы смотрите, вот сияние кожи есть или нет? Если только нет сияния у кожи, значит, вот оно как бы, вот надо его убирать. В том смысле, что кожа все равно слегка шелушится, просто ее не видно. Угу. Вот как раз Ведь у меня она... был вопрос, а как убирать вот это шелушение? А я только сейчас сказала, утром встаете, умываетесь, или вечером наносите крем, и прям вот, прям его до впитывания хорошо, и прям вот круговыми движениями, движениями так делаете, и вы вот почувствуете... Я утром сделала, вот вечер, вечером нанесла бустер. А утром в этот с микробиотой крем добавила. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, думаю, не поняла, о чем мне скатывается. Я же пользовалась несколько дней, вот, ну, уже, mm -hmm. ну, сколько-нибудь, как он пришел, я сразу его взяла. Крем с, mm -hmm. с микробиотой. Думаю, ни, ничего не скатывалось. Думаю, почему тут? -то? Думаю, ну, наверное, нет, самое ну, нельзя их смешивать. Думаю, ладно, потом посмотрю. Потом на следующий день взяла вот эко-серию. То же самое. Думаю, не поняла. А потом поняла, что я шелушения-то не вижу, а это мне просто отшелушивается. Вот, ага, думаю, ну, хорошо, конечно, но не всем понравится. В том смысле, людям, потому что у нас сразу же ага вот э, крем скатывается значит что-то крем плохой значит да. бустер плохой да, да да вот так и говорят ой у меня скатывается вот кремы вот на да у меня да да да да крем плохой я сейчас поняла вот Марина, спасибо что надо объяснить вот и поэтому поэтому девочки мы может быть у них и не будет ничего скатываться ни у кого ничего может быть у меня вот так сработало но лучше вы их предупредите заранее чем Любым кремом можно вот так вот да получается скатывать любым кремом да? Ну, нет, ну, вот смотрите я вообще вот наша гиалуронка точно замечательно работает крем с гиалуроновой кислотой угу. вообще любой угу. ну, вот именно для ну, вот у меня да для скатывания. ну в том смысле я когда пилинг это делаю у меня клиент покупает вот нашу гиалуронку прям замечательно но они там по 5 по 6 раз на дню ее если человек это же все зависит от того еще, сколько человек наносит этот крем. Почему мы вообще, косметологи говорят, вот увлажняющий крем берете и 5 раз на дню, как только почувствовали стянутость. Вот если вы вот, вот, нанесли бустер в чистом виде и почувствовали вот эту стянутость, ага, вот, в том смысле это первый признак, что ну, в коже что-то произошло. Поэтому, ну, девочки, попробуйте. Я все говорю, надо попробовать. Я не, я не стала пробовать. Я не стала пробовать. Вот, uh -huh. вот какие еще могут быть? Во-первых, покраснение, шелушение. Бывает около э, уголков рта, ну, как бы, как бы заеды uh -huh. после использования. В том смысле, вот на этих морщинках... Э, да, получается, здесь вот в морщинках чаще всего бывает шлушение, Наташ. Почему? Потому что кожа здесь тоньше, чем вот на щеках, вот на носогубной складке. Вот этот, Естественно, здесь шелушение будет быстрее, чем тоже кожа, где она плотнее. Вот. Поэтому, когда вот человек тоже вам скажет вот про эти... Но вот крем с микробиотой девочки убирает, это вообще замечательно. Просто я утром после этого пилинга, ой, после этого ретинола встала, и у меня, вот смотрю, здесь такой этот, ну, пятнышко прям и шелушится, и около глаза. Думаю, интересно. И все, я взяла микро, вот буквально два дня, и вообще все замечательно. Как будто вообще никаких следов не было. Но ретинол все равно добавляла вечером в крем. Но я по одной капле добавляла, одну капельку. И не в чистом виде, а просто вот в крем. Поэтому, ну, даже двух-трех капель это будет очень много. Во-первых, это расход будет большой. Ну, я считаю, что он, ну, ну, не надо, не нужен он нам, вот этот перерасход не нужен. Вот одной капли вот на раз, вообще достаточно. В связи с так, расходом, можно. такой вопросик, получается, что я как-то посмотрела, ой, всего 10 миллилитров, а оказывается, это очень много. Для... Это много, да, по одной капельке раз в день, это а то и 10, в... Де... Де... День... ну сколько дней, я сейчас да. скажу, ну вот на, на месяца два, наверное, точно хватит. Угу. Ну, если по одной капли в крем, если, естественно, на она крем. еще одну капельку будет... Каждый день. Ну, каждый день да. Но мы, ну, это каждый день. Но мы, да, девочки, это я имею в виду, мы же с вами дойдем до каждого дня. Да. Постепенно дойдем до каждого дня. Даже Поэтому здесь дойдем, вы так и говорите. И вообще, вот я хочу еще сказать, ретинол – это вообще не продукт повседневный. В том смысле, ретинолом мы вообще пользуемся курсом. Угу. Допустим, вот бутылочку мы использовали, можно месяц отдохнуть. Но летом, ну, про лето, девочки, вы сами поняли, да, что летом лучше, если очень сильно жарко, лучше вообще не рекомендовать, а лучше пускай она, они по три месяца зимой и осенью, и вообще замечательно будет. Ну, сейчас мы еще успеем курс пройти и потом, потом да, да, отдыхаем. Ну, девочки, я все говорю, мы – это мы. Вот я, да, да, я, да. Все, да, я пошла и в баню, и поэтому мы можем и в солнце. Почему мы боимся вот солнца, косметологи? Потому что, когда мы рекомендуем какие-то кремы своим клиентам с SPF-фактором, они чаще всего ну, не, не делают, не, не исполняют наши рекомендации. И поэтому у них и пигментация вылазит, и там еще какие-то проблемы. Вот. Поэтому здесь мы, мы о клиенту мы рассказываем так, как положено. Поэтому, девочки, на самом деле 2% Таня, очень большой. Нет, да, Танчка. Да, добрый вечер, добрый день всем. Добрый. Я просто гранитуре, поэтому непонятно. Ну вот по поводу, э, вот ты вначале начала говорить э, про то, что отслушивание было у тебя везде, в носу, ушах и так далее. Вот, вот этот момент. Это было. я поговорю про, пить, про пилинг с ретинолом, когда я а, делаю про профессиональный пилинг. пилинг с ретинолом. А, поняла. Поняла, поняла. По поводу скатывания, я хочу сказать, что вот я, допустим, наблюдаю периодически скатывание на многих наших клемах. Вот И ну, сколько лет уже работаем, да? А, как только клиент говорит, то тональная основа скатывается, даже тоналка на некоторых. Пускай пилинг да, делают. Да-да-да, так это сразу показатель. Вот. И вот я сейчас тоже пользуюсь, ну так получилось, что днем zen. И чувствую прям на шее. Так, говорю, так, уже показатель. Пора пилинг делать, отсушивание. Mm -hmm. вот, так что, действительно, наши кремы, они тоже показывают. Вот, вот, и Zen, и гиалуронка, действительно, она прям на тоже чувствуешь, когда пилинг идет. Вот, ну, я поняла. Спасибо. Mm -hmm. дорогие Привет. друзья, Привет. По, по ретинолу есть еще вопросы? Понятно, что продукт очень осторожно нужно с ним. И пока не, не изучишь, то лучше никому не предлагать. Ну, по крайней мере, самим попробовать надо. Самим попробовать и предлагать очень внимательно и очень осторожно, потому что продукт очень, да. очень действенный. Дорогие друзья, у меня вообще предложение на это на сегодня остановиться, потому что мы с вами уже практически час говорим только про бустер с ретинолом. И я боюсь, что мы если сейчас зайдем в мы там точно на час еще зависнем. Поэтому, Марина, огромное спасибо, очень интересно. Ну Давайте я вам просто скажу, девочки, это вот про бустер. Может, еще один потом сделаем. Сделаем, я просто сделаем, два сделаем. слова скажу. Да. Почему их в паре надо? В uh -huh. паре вот они просто дополняют друг друга так как и, и, и этот ретинол у нас увлажняет да? uh -huh. и, и гиалуронку у нас увлажняет и здесь получается что здесь же еще и отшелушивание идет и пересушивание вот здесь знаете вот получается не, иногда людям непонятно как так он вроде и увлажняет а кожа сухая после этого он запускает процесс, вот внутри процесса, вот это омолаживание, он запускает процесс выработки коллагена и эластина, ретинол. И он работает именно на базальном слое, где вот, этот, вот эта гиалуронка, она склеивает клетки. Вообще у нас, да, знаете вы, что гиалуронка у нас, она на базальном слое, она как, как клей где, я все говорю, вообще это вода, а в ней рыбки плавают, наш коллаген и наш эластин. Вот. И вот он, когда запускает выработку коллагена и эластина, гиалуронка, она как бы начинает расходоваться. И вот этот бустер наш, который мы должны утром использовать, он будет удерживать вот там же две гиалуронки. Вот первый этот сейчас скажу про Прай, про хай ультрафиллер да? это, то смысле это как филлер настоящий который мы вводим внутрь иглой и вот здесь у них вот такая маленькая частичка которая именно проникает прямо вот до базального слоя и она как матрасик такой надувной вот наполняется вот этой влагой и удерживает а вторая гиалуронка, которая входит в бустер, она это низкомолекулярная, она это самое, как бы удерживает, она там высокомолекулярная. Вот они обе высокомолекулярные. Ну, первую сделали так, что она проходит вглубь. Вообще высокомолекулярная гиалуронка, она используется только в филерах А вот низкомолекулярная она уже добавляется в кремы для того, чтобы они пошли внутрь. А здесь обе высокомолекулярные, и поэтому вторая, она как пленочка ложится на, на кожу и не дает изнутри влаги испаряться. И вот он удерживает эту гиалуронку для того, вот первая гиалуронка, для того, чтобы мы не, обезво, не, обезво, не обезвожились вот за счет ретинола, который как бы... Ну, ему нужно для того, чтобы вот процесс выработки коллагена и ластина, нужна гиалуронка. И поэтому здесь ну, расход ее больше становится. Mm -hmm. А мы знаем, что после 25 лет у нас, ну, гиалуронки очень маловато. И вот тоже, если мы видим человека, ну, прям с сухой кожей, конечно, бустер, вот ему лучше даже бустер и утром, и вечером гиалуроновый назначить. ой, Марин, вопросов возникает еще больше, сейчас по поводу гиалуронки вопросы возникают. поэтому я все-таки предлагаю сделать перерыв вот. и посвятить отдельно встречу прямо вот бустеру с гиалуронкой, гиалуронки высокомолекулярной, низкомолекулярной и так далее, это тоже очень интересно, поэтому я предлагаю на сегодня закруглиться, Марина, огромное тебе спасибо, потому что я прямо вот слушала, открыв рот, Честное слово, прям очень девочки, интересно. Аналогично. если, если чем-то помогла, я прям буду рада. Да, Мариночка, спасибо огромное, отлично. Вот, поэтому назначим следующую дату и продолжим разговор про гилуронку Девочки, к вам хорошо. отдельная просьба. В нашем командном чате напишите ваши отзывы по поводу нашей встречи, вот, для того, чтобы у Марины было настроение с нами дальше. Хорошо, хорошо, девочки. Спасибо. Всем хорошего дня. Присматривалась, спасибо. но все понимаю, что надо бежать за бустерами. Все. Да, да. Ну, все побежали Спасибо. Да. Марина. До да, Марин. да, да. Марин, у Да, у Леночка, тебе... я слушаю ее. Да, у меня к тебе вопрос, Марин. Можно... У тебя есть там вайтсап или что? Я хотела проконсультироваться по личному, по своей внучке. У нее проблемы с лицом. Я вот тебе в а -а -а. двух этих покажу, в двух словах. Вот она, не забудь поздороваться. Не вижу. Не видишь? Видео включите, у вас видео, наверное, выключено. Включено, включено, Марин? Нет, включено, Марин, включено. Ну, я не вижу вас почему-то. Девчонки, вам, наверное, лучше созвониться по видеосвязи. Вот я и говорю. Давай, давай, можешь прям сразу же позвонить. Куда, Марин? Нет, и в Телеграм, и в WhatsApp есть. В Телеграме, пишите. Угу. Все, Да, хорошо, в теле... лучше в Телеграме. Хорошо, ага. Марин. Все, все спасибо, девочки, одна, ага, всего, всего доброго. Спасибо. Всем. Спасибо. Всем хорошего ага. дня. Отзывы в нашем командном чате в Телеграм. Всем пока. Хорошо, пока-пока. Спасибо, Марина.